Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 20.00 по московскому времени, и неважно, в каком часовом поясе вы находитесь, мы рады вас видеть, чтобы с удовольствием поделиться новыми знаниями, новой информацией, новостями, представить вам скажем, новых спикеров, которые на этой неделе или на следующей неделе, опять же, это мы сегодня узнаем, будут в нашем сообществе делиться своими знаниями и новой информации. Ну и по традиции, чтобы долго не отвлекать и ваше время, и время наших уважаемых спикеров и руководства, ну не руководство здесь уже друзей, товарищей, только ты готов, просто я жду, пока ты там. Да, да, да, да, я еще там Хорошо. Итак, передаю слово горячо-любимому всеми человеку. Анатолий, вам слово. Расскажите, что же на этой неделе свершится, что на прошлой неделе произошло, к чему нам идти. Ну и, в общем, Толь, мы тебя всегда рады слушать, и от тебя одни новости, это просто вот мурашки. Потом. Когда слышу горячо любимого, сразу такой, поступает такой прилив радости, когда говоришь всеми, начинаешь осознавать, что всеми любимым быть не можешь. То есть наверняка есть люди, которые считают, что то, что дело может быть в той или, а или иной мы, степени. Мы на них внимания не обращаем, которые нас не любят, пускай гуляют. Да, хорошо. В общем, у меня есть первая новость или, скажем, такое событие, которое у нас нас сопровождало последние там, два месяца. Это шла акция по криптоноиду, и я знаю, что многие из наших людей воспользовались ей, и первый, и второй, то есть там было две, да? Вот. И с чем я всех поздравляю, то есть я просто на заднем фоне вижу, что это за сервис и как он готовится, Например, одна маленькая новость для всех, чтобы просто было понимание, насколько там все стараются, что как только появится этот сервис, он сразу же появится, например, на четырех языках, да, что будет крайне удобно для наших испанских партнеров, немецкоговорящих общин, там все, ну, скажем, испанских тоже, наверное, правильно испаноязычных, наверное, скажем, да, потому что у нас испаноязычные партнеры раскидались от Европы до Латинской Америки, вот, и, конечно же, за счет того, что он появляется на английском языке, то весь оставшийся мир, который не знает, например, русский, испанский или немецкий, сможет превосходно с этим сервисом обращаться. В общем, всем большая благодарность, кто приняли участие. И теперь мяч за нами, то есть за командой. Теперь мы подготовим всю работу и совершенно скоро приступим с вами к действию. Почему говорю, совершенно скоро? Сегодня уже второе число. И что-то как-то месяца у нас летят быстрее, чем успеваешь календарь перелистывать да так хорошо следующее что еще хотелось бы отметить то обычно летом то есть ну вот я сейчас бизнесом уже около 20 лет занимаюсь обычно летом всегда идут просадки то есть кто-то отдыхает кто-то уезжает кто-то думает что все уехали но у нас этим летом почему-то все наоборот, каждую, каждую неделю обороты только увеличиваются. Да, то есть, наверное, делаем мы что-то правильно, и если еще учесть, что сейчас только первый месяц лет закончился, а у нас еще с вами два чемпионских месяца, то могу себе представить, что нас ожидает уже к концу августа. Это будет здорово. Также сейчас я прям сразу же, наверное, уже терпения просто уже не хватает, охота представить человека, вот он... Уже с нами сейчас здесь в эфире его видно. Это Александр Эдигар. Ну, человек с большой буквы, человек, который знаком многим из телевидения. то есть По моим данным, это уже больше 50 трансляций прошло на разных каналах, как на центральных, так и на разного рода региональных. То есть это человек абсолютный... Ну, сейчас, наверное, если что, мне Александр подправит. То есть, абсолютный чемпион или нет. Но есть такая телевизионная игра, своя игра называется, да? И я знаю, что много-много призов Александр там забрал, то есть там люди тягаются именно мозгами. Это человек, который обладает феноменальной, так сказать, стопроцентной памятью, все, что увидел и слышал, навсегда запомнил. Вот. И он принес к нам несколько, на мой взгляд, просто шикарных тем. И я, наверное, перед тем, как мы перейдем к темам и к вопросам, я бы хотел представить, это Александр Эдигер в прямом эфире, то есть если бы сейчас можно было похлопать, мы бы все громко похлопали за то внимание, что вы нам уделили, это очень приятно, большое спасибо. С другой стороны, все, кто сейчас здесь не в эфире, а кто смотрит это на канале, можно поставить плюсики в знак признания, то есть это уже будет всем понятно, что вы нас слышали и вы тоже это признаете. Александр, теперь мы уже перейдем непосредственно к такому небольшому диалогу. У нас по традиции, когда при, при, приходит новый спикер, мы проводим такой небольшой интервью. То есть несколько вопросов. Сегодня вот в обед, когда мы разговаривали, темы, которые вы принесли для сообщества, это первое, я хочу, я сейчас просто их перечислю, а потом уже узнаем, почему они и для чего они нужны. То есть первая тема это эволюция страха. А, а, вот такое сразу, что это такое название такое какое-то интересное, но сейчас думаю Александр Эдигер нам это все дорасскажет. А потом, что а, мне показалось по крайней мере крайне интересным, это экология и а, гигиена в сети, то есть у нас все больше и больше людей приходит в сеть, но они понятия не имеют ни что такое сеть, ни что в ней можно делать, и что в ней нельзя делать, да? то есть есть вот определенные наработки у Александра Эдигера, вот. И а, homo negativus, да, то есть это такой Третье такое, да, такое, третье такое слово, которое мне для меня это новое, и я думаю, мы сейчас это затронем, но в первую очередь хотелось бы, конечно же, поговорить о эволюции страха. То есть вы сказали, что мы проведем с вами четыре занятия, и что я также смог уловить то, что у нас по этой тематике у вас, в частности, нет аналогов в мире. То есть эту тему на данный момент в таком объеме и так никто не раскрывает. Если бы, можно было бы подробнее, почему именно страх, то есть, и, да, то есть, что нас вообще ожидает на этих четырех занятиях? С удовольствием. Я немножко допол дополню, или вернее исправлю, уважаемый Анатолий, две секунды, я врач, доктор медицины, начинал как патологоанатом и клинический фармаколог, но потом занесла несколько более широким полем, полем деятельности и то, что происходит сейчас, и, собственно, повод, почему я оказался, который, уважаемые э, компании, заключается в следующем. Меня всегда интересно. последние 20 лет интересует ситуация под названием изменение информационного поля человека, что ему делать в этом изменившемся информационном поле, как ему в нем выжить, Это все, что происходит сейчас, процесс общения, который сейчас уже очевиден с момента появления интернета, он стал другим. Следовательно, это совершенно другая среда, а другая среда это изменившиеся условия. То есть, если нет адаптации к этим изменившимся условиям, мы можем ожидать проблемы под названием заболевания, под названием дезадаптация, под названием провалы не только психологические, но и психосоматические, то есть с телом. И все это привело меня к тому, что направлений на самом деле очень много. Когда мы выбрали, я лет 10 тому назад опубликовал первую книгу на эту тему, что такое эволюция страха, я сразу поясню. Страх – это очень древняя вещь, она, собственно, пока когда появились многоклеточные с какими-то признаками мозга, появился страх. И нужно очень точно было понять, страх – это хорошо или страх – это плохо, и как этот страх меняется с меняющимся человеком. Понимаете, я э, мог бы с наслаждением рассказывать вам месяцами на тему физиологии, психологии и так далее и то тому подобное, я не уверен, что это было бы полезно. Вот почему. Мы нормальные люди, мы все нормальные люди. У нас есть, кроме теоретических, еще абсолютно практические интересы. Нам всем очень интересно, существуя, например, в интернете, остаться здоровыми, остаться работоспособными, остаться м, людьми с сохраненной волей, обратите внимание, с сохраненной эмоциональной сферой и так далее. Это непросто. Существует в Америке, в Европе, в России, существует десятка-полтора закрытых диссертаций или полузакрытых диссертаций на тему, что происходит с популяцией существующей. Причем, обратите внимание, кто из нас не в сети? Ответ все. Да? Второй ответ, что мы там делаем? Развлекаемся, слушаем музыку, ищем знакомства. Или мы, например, трейдеры, или мы, например, люди, которые занимаются бизнесом. Или мы, например, профессионалы, для которых интернет – это, это справочник. Во всех этих случаях должен быть некий набор правил для того, чтобы остаться, подчеркиваю, остаться психически, что называется, одним куском. Это главная цель моих, моих, назовем так, это цикл программ, которые являются в первом приближении монологами, в первом приближении интерактивом. То есть там будут и тесты. Если все будет нормально, там будет возможность вам оценить себя, но ну, оценить меня – это само собой, оценить материалы – это само собой, оценить интересность этого для вас и пригодность для жизни. И самое главное, цель этого всего – это немножечко стать сильнее, немножко нарастить интеллектуальные и эмоциональные, и физиологические мускулы для того, чтобы существовать в этой среде. Она уже не новая, она не стала от этого лучше, легче или более-менее пригодной. Из интересных моментов до некого уже будем, будущего, это заключается в общем. Я являюсь тяжелейшим и страшным противником санитарного просвещения. Я готов. Не хочется убивать, но хочется как-то максимально бороться с людьми, которые тратят огромные ресурсы интернета, радио и телевидения. Я никогда этим особенно не грешил, чуть-чуть там раз в 10 я был там, в эфире на эти темы, но это было всегда грустно. Благо мне давали возможность поговорить то, что я хочу то есть без сценария. А тут ситуация немножко другая. Санитарное просвещение то есть попытки сделать из человека decision-maker а в области того, что ему делать со своим здоровьем это бред. Ну, знаете почему? Ну, мало знаем. Вы мало знаете, я, наверное, тоже мало знаю. И вся это довольно грустная ситуация. Потому что она ни к чему хорошему не приводит. Поверьте, там нет даже десятой доли шанса, чтобы это что, к чему-то получилось. Цель того, что я затеваю, цель, цель того, что я при, попытаюсь принести. Итак, у меня первая тема ⁇ это ⁇ боялись ⁇ То есть, чего боялись какое-то время? Вторая тема ⁇ боимся. Описание статус-кво современного человека. Третья тема ⁇ прогноз развития нас в этой среде и страх, как один из драйверов нашего состояния. И четвертая тема, уже более-менее развернутая, это те самые гигиенические рекомендации, гигиенические советы и, назовем так, иногда гигиенические приказы. Потому что, к сожалению, я, как врач, могу сказать, ситуация достаточно грустная. Маленький пример. Маленький пример. Ситуация чрезвычайно банальная. Никто не говорит об усталости глаз, о головных болях, о нарушениях мозгового кровообращения, связанных с восьмичасовым сидением у компьютера. Причем, повторяю, это может быть праздное сидение, может быть сидение трейдера. Но понимаете, уж простите за некую правду, девушки-красавицы, встав после этого, нуждаются в срочнейшей терапии эндокринолога, потому что у них от того, как они сидят, чем они заняты, проваливаются яичники, у них начинается Мальчики-красавчики. Просто э, до 70% мальчиков-красавчиков, высотых системных администракторов, и, ну, назовем профессионалов компьютерного сидения, это хронический простатит. Хронический абактериальный простатит, так называемый третья б группа по американской классификации. Это все довольно грустно. Но это примитивные рекомендации. Мои рекомендации, я надеюсь, будут несколько более развернутыми, несколько более сложными. Но э, в данном случае можно быть спокойным за то, что, кажется, мы схватили, м -м, что называется, уже птицу за хвост, мы, кажется, начали, начали понимать, о чем идет речь. По поводу уникальности этого материала. Я, э, у меня абсолютный доступ ко всему, что есть на английском и немецком языках в мире. Но, коллеги, ну нету. Знаете, есть сатира, когда... Ай-ай-ай, как болит попа, продолжая, как у человека, который встает за компьютер. Это замечательная сатира. Второе, это какие-то попытки мерить нейромедиаторы мозга у человека до... Сидение у компьютера и после. Это замечательные попытки, ни к чему не приводят. То есть попытаться это обобщить на данном месте пока еще никто не попытался. Мы осторожно попытались. Мы это мои коллеги и ваш покорный слуга. Я думаю, что я пока заканчиваю свои... Да, здорово. Просто Но... чтобы сейчас вот в заключение, чтобы понять, вот я, допустим, новый пользователь, я э, интересуюсь этой тематикой. Вот я как такой человек сегодня пришел, ничего не знаю. То есть когда я пройду вот эти вот занятия, то есть, именно по э, страху, эволюции страха, к чему это может привести меня? То есть как, какое э, мое личное преимущество от тех знаний, которые я получу? у вас будет, у вас или у того, кто, кто, кто придет, будет существенно улучшена психологическая устойчивость по отношению к стрессогенным факторам. Раз. Mm -hmm. Причем это будет как на уровне психотренировки, так и на уровне некоторых девайсов, которые я легко порекомендую и покажу, о чем я отвечу. Может быть, с добавками в виде, это даже не фармакология, назовем так, а -другой режим питания. Это первое. То есть ситуация, поменяется личный статус в области, пардон, личной стоимости, личной цены, в том числе на рынке труда. Или, если вы самостоятельный предприниматель, в этой связи вы немножечко будете осторожны, чуть более работоспособны, чуть более успешны, чем все остальные. К сожалению, и когда глубоко был благодарен Анатолию, я имел счастье участвовать в питерском форуме, который был, который назывался «Спикер 2018», если я не ошибаюсь. Да, я был, 99% я был слушателем, я, меня поразила актуальность всех этих тематик. То есть она казалась бы за пределами этого мейнстрима, самого форума, но меня поразило, э до какой степени люди мечутся. Подчеркиваю, мечутся в попытках себя репозиционировать и, пардон, имея так называемую чистую нервную остынию как результат этих процессов, вплоть до, до, до достаточно грустных вариантов. Понимаете, любой бизнес-результат в этой связи становится, начинает впадать в прямой зависимости, в том числе и от этих процессов. Это все. сейчас. никакой не санфросвет. Окей. Okay. Это пока, да, ну, пока так. Да. Ну, скажем, в обчерчь, так понятно, то есть мы сможем стать эффективнее, то есть у нас ну, появится, ну, как, как работоспособность увеличится, и как следствие, то есть мы сможем чувствовать себя более спокойными и устойчивым к разным родам стрессовым ситуациям. Я так правильно понял, да, если… Я боюсь, что да. Я последнее, что я хотел вас перебить, секундочку, если кто-либо когда-либо последние 20 лет смотрел телевизор, ну, может быть, такое случалось, да, с каким-нибудь, да? Ваш покорный сагаз 99 -го года играл в это э, франшиза Jeopardy международного проекта, названа «Своя игра». И я туда пришел уже с определенным набором, назовем так, представлений. Я начал их очень сильно применять. Ну, друзья, я выигрывал Мусламана я выигрывал, у Подольного у кого только не выигрывал. И это не потому, что я такой гораздо более интеллектуальный или начитанный, чем чермоний. Проверьте, состояние устойчивости, состояние правильного принятия, скорости принятия решений было напрямую связано с, моей, с моими технологиями в данном случае ауто-тренинг. Mm -hmm. Я был чемпионами, я был весь-чемпионом, был групповым чемпионом, кем-то там не был. Я был мировым рекордсменом, у меня общем, и так далее. И тому это просто некий результат, который абсолютно объективно зафиксирован везде. По крайней мере, те, кто развлекается в области интеллектуальных игр. Здорово. Вот вторая тема. Здесь заявлено, что это будет три занятия, то есть экология и гигиена в сети. Что имеется в виду вот именно вот, вот в этом отрезке? Это будет тема отдельная от первой темы, которая, потому что в данном случае экология и гигиена существования в сети. А эта ситуация, там достаточно более жесткие рекомендации. Okay. Да, потому что в данном случае это в данном случае придется уже существовать как бы в режиме пардон, ну не гуру, но назовем это так тьютор, и те, кто хочет следовать этим рекомендациям. Соответственно, в идеале ситуации, в том числе и с проверками, с тестированием того, что получится. Uh -huh. Потому что это принципиально. В данном случае мне понадобится, конечно, assessment, то есть прямое и живое контактирование с каждым персонажем. Да, технология сегодня это позволяет, то есть мы сможем это делать прямо в эфире, там вплоть до 70 человек, как Да, это очень здорово. И просто чтобы до конца понять, вот экология и э, гигиена в сети, то есть о чем это, то есть вот сейчас вот нет такой общей картинки, то есть о чем это, то есть какой конечный результат, то есть какой конечный продукт мы получим, если мы прошли, например, вот эти три занятия. Если мы говорим о страхе, возвращаясь к первой теме, <как> это, в общем-то, ситуация, связанная с чистой стрессоустойчивостью. Но гигиена сети – это существенно шире. Это ситуация защиты правеси. Это суще, или ситуация а, а, а, адаптации собственной правеси к тому, что называется антиправеси, то есть сеть – это в высоком смысле антиправеси. И второй момент – это называется максимально рациональное пользование интернет-ресурсами под названием техники э, информационных обработок. Uh -huh. Мне эта тема крайне нравится, потому что я вдруг обнаружил интересную вещь. Э, как бы большие специалисты, большие ветераны интернета, они, тем не менее, почему-то иногда достаточно легко это проваливаются в достаточно, про, достаточно простых тестах. Uh -huh. То есть результат поиска, например, он может быть сильно отличаться от э, ситуации, когда, скажем, определенные технологии применимы, и эти определенные технологии не были применены. Вот в таком То есть, еще раз повторяю, это категорически не пардон, uh, обогащение кого-то какими-то знаниями, это обогащение скорее технологии. Okay. Здорово. И третья тема. Uh, здесь я даже не знаю, сколько это будет занятий, но у никативист то есть вы в этом oh. отзывались прямо. Oh. Oh. Oh. Все, спасибо, спасибо. Yeah. Господи, Значит, смотрите, о чем идет речь. Хомо-коммуникативус – это такая наша хулиганская категория, которую мы изобрели, мы связались с англичанами, с Википедией, мы, собственно говоря, не Хомо-коммуникативус – человек, общающийся. Это варварская гипотеза о том, что какая-то часть нашего общества, нет, человечество, из homo sapiens перелезла в homo communicativus и стала человеком общающимся. В данном случае это очень приятное, неприятное занятие, если, если ты себя тестируешь по ряду параметров, вдруг обнаруживаешь. Параметры очень простые. Сколько времени ты проводишь в интернете, в каких разделах интернета ты проводишь, что ты, <ква> какая эмоциональная окраска, как это влияет на твою личную жизнь и так далее. Я, естественно, отдам этот материал, он будет в вашем распоряжении. Даже не материал, а такой он назовет тестер. И второе это статейка, которая уже сейчас существует. и, и Боже помощь, еще появится в Википедии. Сейчас повторяю, она очень хулиганская, по сути. Она предполагает, что какая-то часть нашего общества перешла в другую категорию, в другую биологическую категорию, потому что, она не обязательно становится шестью ногами или зеленого цвета. Мы можем не очень поменять просто существование мозга. Человек, общающийся. Это касается, к сожалению, в первую очередь, молодых или очень молодых, или совсем незрелых людей. Это э, ситуация, которую можно назвать диагнозом, а можно назвать и другим видом. То есть это ситуация, которая позволит нам всем, и нам, может быть, нашим детям, или нашим молодым, или юным близким, немножечко вернуться в состояние до, в состояние Y, в состояние X, для того, чтобы, э, пардон, остаться здоровыми. Пока все. Очень здорово. Большое спасибо. С радостью ждем тогда утвержденного расписания и, конечно же, всему сообществу мы сообщим заранее, где, во сколько, ну где-то понятно, во сколько и когда мы проведем эти занятия. Большое вам спасибо, Александр, спасибо, что уделили нам спасибо. этот спасибо. момент и ждем с нетерпением ваших занятий. Хорошо. Хорошо. Мы, я вот уже вижу, плюсики пошли, люди вот тоже рады, говорят, актуальные темы, большое спасибо, супер, и кое-какие поправки, ну, вернее, как комментарии. Вот, хорошо, следующее, что хотелось бы сегодня еще обязательно затронуть, то есть у нас, я, к сожалению, еще с Юрием не успел поговорить, но факт в том, что на следующей на следующий у нас изи Life у нас в гостях будет румынский стилист Цезарь или Цезарь, я сейчас точно не могу правильно назвать, потому что мы, как я и говорю с Юрой, не успели приписаться. Вот. То есть этот человек будет давать основы того, то есть как можно одеваться, как можно ну, буквально там себя грамотно приодеть, чтобы получать тот эффект, который нам нужен. И уровень этого человека, то есть это человек, который одевает очень известных бизнесменов и вплоть до президентов стран. Да, то есть чтобы было понимание, то есть человек тоже э, проявил внимание и э, будет у нас вещать эти тоже направления, но я думаю об этом мы лучше уже поговорим непосредственно э, в тот момент, когда он будет с нами в прямом эфире. Э, и, кстати, вот насчет, у меня все еще тема не отпускает, эволюция страха, потому что Александр Эдигер выслал мне э, PowerPoint, то есть все, что он ждет, ждет, то есть э, это очень интересно даже посмотреть то, что было. Да, то есть то есть кое-какие исторические моменты да, и доказанные факты. Да, то есть это будет здорово и интересно пронаблюдать. Ждем в общем, с нетерпением. Так, переходим дальше. Что у меня еще было? А, по квалификациям. А, то есть вы, наверное, обратили внимание, что в кабинете появились квалификации. Да? То есть теперь каждый видит, где он находится и что ему нужно для того, чтобы перейти на следующий уровень. То есть, может быть, в двух словах хотелось бы затронуть, что квалификация всегда являлась и является очень мощным и важным критерием в любой рода организации. И это, почему с чем это связано? Это связано напрямую с признанием. То есть очень многие люди многие вещи делают далеко не за денег. Они делают эти вещи из-за признания. То есть нас... Не хвалили в школе, может быть, нас не хвалили в институтах, нас где-то недооценивали, еще что-то. И поэтому внутри у каждого человека есть такая а, тяга к, к тому, чтобы другие люди его признали. А, у нас с вами появился в руках мощнейший инструмент, то есть он теперь присутствует у каждого а, в кабинете. И а, теперь вы можете видеть, а, что можно сделать для того, чтобы стать на шаг дальше. Вот. Как итог, то есть сейчас каждый видит себя в кабинете, и, конечно же, вы, наверное, обратили внимание, как здорово работает э, таблица по соревнованиям, в частности, по Лиге Чемпионов, да, то есть как люди заражаются, как они видят, как другие работают, как они тоже стараются, так вот точно тот же самый эффект будет срабатывать и здесь, потому что когда квалификация будет работать в полной мере, то имена и фамилии тех людей, которые пожелают, они будут светиться как на доске почета, что ли, грубо говоря, да, что я вот такой квалификации. Но квалификация в нашем случае – это не только то, о чем я сейчас рассказал, хотя это уже крайне интересно. Квалификация в нашем случае – это еще и вес голоса, в тот момент, когда мы перейдем работать на блокчейн. То есть, например, человек, у которого нет никакой квалификации, ну, допустим, под вот приведем пример, чтобы было понятно по математике, то есть цифры взяты просто из головы, то есть это еще не точно утверждено. А, например, человек, который пришел, у которого нет квалификации, то есть его слово приравнивается, например, одному голосу, да, а человек, например, который закрыл грандмастера, то его слово может быть например, 10 голоса. Но ведь если этот человек добился такой квалификации, значит, наверное, он лучше знает эту систему, он лучше знает людей, с которыми он работает, и он лучше знает, что для системы хорошо. С этим связано. Поэтому для всех тех, кто желает принимать непосредственное участие в развитии самой платформы и все, что связано с этой платформой и вокруг этой платформы, то непосредственное прямое участие можно будет принимать в зависимости от вашей квалификации. Это очень здорово, что сегодня наконец-то мы уже смогли это объявить. Так, а дальше. На чем мы сейчас занимаемся? То есть, два однозначно самых интенсивных направлений это интеграция сервиса криптоноид на наш сайт. То есть, это сайт у нас скоро будет с вами еще один дополнительный. То есть, это первая такая базовая версия маркетплейс то есть там будет это представлено вот и э, второй на чем мы работаем это конечно же сайт вебинаров то есть те кто присутствовали на прошлом э, на прошлом лайфе вы видели э, новые дизайны и сколько много от пожеланий сообщества то есть от каждого из вас было учтено и реализовано э, в этом обновленном сайте то есть вот сейчас мы прям очень плотно и интенсивно занимаемся этими двумя направлениями, чтобы вовремя успеть. То есть один, то есть сайт вебинаров мы планируем в середине июля обновить, а Marketplace мы планируем запускать уже 1, 1 августа, как это и в таймлайне стоит, то есть или как ротмек. Вот. И у меня есть еще кое-что, кое -что, что вы, наверное, еще не знаете, скорее всего, многие из вас, по крайней мере, во, сейчас тоже будет первый раз это слышать. <смех> Смотрите, э, мы приступили уже сейчас к подготовке системы дублирования на блокчейне. То есть в течение месяца, э, то есть, ну, до конца этого месяца, скажем, да, э, мы приступим уже к появлению неточностей в транзакциях. Что, это, что имеется в виду? То есть когда вы будете заходить в кабинет, то есть у вас будут все ваши транзакции в системе как они есть, но у вас появится еще одна кнопочка «Проверить на блокчейне». Вот. И там… <смех> это уже до конца этого месяца произойдет ребят а, вот и там у а, наша задача, Будет следующее. То есть мы зашли, посмотрели свои транзакции в системе. Мы будем начинать первый вот этот тест делать, потому что если мы все сразу будем запускать, это будет нереально, поэтому мы начнем по шагу. То есть первое, с чего мы начнем, это классическое дерево. То есть если у вас что-то пришло по классике, да, то есть вы смотрите в системе, а, окей, все, по классике у меня пришла транзакция, переходите на блокчейн, смотрите совместимые транзакции. Да? То есть основная задача – выявить какие-то неточности. Так вот. Или как неточность, несовпадение. Да? То есть, и что самое интересное, тот, кто а, а, будет находить подобного рода неточности, они будут вознаграждены нашими докенами. Да? То есть это будет разработана целая баунти-программа, то есть для тех людей, ну, назовем это так, образно тестерами, а, и а, каждый из тех, кто принимает участие в тесте и оптимизации системе будет вознагражден. Ну, за точную рекомендацию. То есть понятно, что, допустим, где-то нашли несовпадение, то есть из этого будет что-то позитивное начисляться. Вот. Сама, сама программа она будет представлена там, за пару дней до того, как мы уже приступим непосредственно к тестированию. Вот. И я думаю, это хорошая новость для всех, особенно тех, кто. Он уже с самого начала наблюдает и за проектом, и за нами вообще в целом. И это действительно очень большой шаг к тому большому, что мы начали. Вот. И следующее я бы хотел сейчас, наверное, может быть, даже чуть-чуть слово передать. То есть вы, наверное, обратили внимание, что сейчас полным ходом идет Лига чемпионов, и на Лиге чемпионов есть чемпионы. То есть на данный момент у нас занимала лидирующая позиции команда Австрии. Каким-то образом они это все делают. В общем, там первые 30 мест было за ними, но не тут-то было. Подключились наши казахстанские коллеги и показали такой результат, что все австрийцы сейчас сидят и думают, что у вас и слез. Что происходит? Да? Вот, Володь. Я тебе, наверное, передам слово, потому что то, о чем ты мне сегодня рассказал, и особенно я, например, с этим человеком лично не знаком. Но то, что я тебя услышал сегодня, это, конечно, история, которая должна быть озвучена в прямом эфире. Если тебе сейчас удобно, то было бы здорово, если бы ты рассказал, как это произошло. Особенно мне понравился пример, что сын не мог взять экзамен и вот что он там сделал. Расскажи, пожалуйста. Да, да, да. Здравствуйте еще раз. Но вы знаете, очень приятно, что люди включились в игру, в Лигу чемпионов. Они почувствовали драйв сейчас в эти месяцы, как Толя сказал, в просадочных месяцах, когда все думают, что сами отдыхают или думают, что другие отдыхают. Здесь есть полная свобода действий. Да? И ребята это показали. За короткий пробежок времени, если что-то человек... Планирует себе достичь, ставит себе цель, он обязательно этого достигнет. И у нас в Казахстане первое место взял Тасянов Ербалат, то есть этот человек, который буквально недавно зашел в бизнес, вот просто недавно зашел в бизнес, это новичок, но у него сразу показал, он горит этой идеей, он прочувствовал на себе сразу этот продукт, наш шикарный контент, да? И его сейчас просто не свернешь. Если есть такая возможность у Ербалата, если он подключился сюда, я попросил его, чтобы он зашел и рассказал буквально несколько минут на самом деле, как у него все происходило, тогда подключайтесь, Ербалат, расскажите. Алло, слышно вас? Картиночка что-то подвисла. Гадать, интернет не очень стабильный. Хорошо. Ну, пока подключается, я тогда э, расскажу, да. Э, на самом деле, э, эту историю мы услышали на презентации в Астане. Ну, потому что э, должны мы окружать, окружать, окружать себя хорошими людьми. В первую очередь послушайте э, Виталия Абрихмовна. Если у вас вокруг хорошие люди, любящие, любимые, и, и вы, подождите. и вы, и вы любите их, вы любите, любите их. Бизнес легко делать. Меня пригласил сюда вот Бауржан, мой спонсор, друг. Я пригласил своего друга, поддержал сын, иди сюда, пожелал сын, который ему 18 лет закончился в этом году школу. Первый экзамен по казахскому языку. По казахскому языку вот этот сын получил четверку. Как мы занимались феноменальной памятью? Он русский язык, литература 5, анализ, алгебра, математика 5, история Казахстана 5. Это феноменальная память. Я скажу. Это действительно феноменальная память. Я хочу Подожди, спасибо, спасибо сказать, главное, Владимиру Шерману, потому что он пришел, объяснил, вдохновил. Спасибо, Александр, вам или что вот это вы помогли людям осознать, что достичь таких высот надо менять сперва главность себя, друга, направить, поддержать, и все получится. И в первую очередь, если вы пришли в EasyBiz, вы сперва прощения у родителей спросите за все свои грехи. И все у вас получится. Я сейчас хочу спонсору вот, своему дать слово. Минут, секунд уважаемые партнеры, Уважаемые друзья, доброго времени суток. Мы очень рады, что сегодня с вами. Это просто какое-то чудо. Буквально в общем, если взять эту командную работу месяц, лично Ербулата работу 20 дней. Ербулат сейчас на педестале почета Лиги чемпионов «Изи-бизи». Он поднял наш казахстанский флаг, можно сказать, вот, на Лиге чемпионов. Поэтому эмоции переполняют все наши партнеры, наши друзья. Лично мои спонсоры, свои братья Евгений и Даир Всевышев. В данный момент все наблюдают за нами. Поэтому успеваю только сказать, к сожалению, огромную благодарность передать вам за то, что вы все-таки создали... Такую, такую идею, такую платформу, которая в действительности приносит людям добро, счастье, которая дает людям легче жить. Это как инструкция для жизни, коротко сказать, как правильно жить. Спасибо огромное, благодарность вам большая. И учит любить людей вокруг себя. Остальное все легко. Вот мой друг Марат. С друзьями нам все по плечу. Да. Когда мы вместе, мы непобедимы. Мы, мы с вами, ребята, и мы достигнем большего. Я люблю тебя! Молодцы, молодцы. Уже... Вот такие... спасибо вам. Большое спасибо. Спасибо. Вот, спасибо. Вот такие чудеса творят у нас, ребята, за 20 дней. И настрой я смотрю боевой, поэтому все будет нормально, прекрасно. Ну, Казахстан всегда еще отличался таким мощным ростом. То есть, может быть, не просто раскачать, но если там нашелся человек или ядро, который раскачивает, там, конечно, уже не остановить. Согласны, сто процентов. Сто процентов. Благодарность от нас. Чисто от сердца благодарность. Я. Мы, Я у вас и, в Алмате, в остальне уже занятие, много раз был, себя. и каждый раз, когда туда приезжаешь, этот теплый прием, это теплая непунктуальность, это что-то такое, что очень круто. Почему я говорю «теплая непунктуальность»? Я так шучу. Мы на 14 часов назначаем семинар, начинаем его в 17, потому что в 17 гости пришли. И это нормально, говорят. Ну, самые пунктуальные люди на свете – это Германия. Они приходят назначенные назначенный час. Страдают. пунктуальные – это казахи. Они приходят назначенный день. Нет, это очень здорово. Это здорово. Володь, давай я тебе Да, да, да, да. То есть, ребята, я хочу обратиться ко всему комьюнити. То есть, ритм задан. Было показано, что это возможно по плечу абсолютно каждому, в каждой стране. И теперь попробуйте сейчас вот отобрать первенство у Казахстана. Очень сложно это будет, да. Но самое интересное, ребят, я хочу за, сказать за то, что у нас есть очень большие возможности. Очень большие возможности да. а, в нашем комьюнити, в нашем сообществе. И а, смотрите, какие продукты идут. Смотрите, какие, а, какой контент, какие люди подключаются, серьезные здесь. А, и то, что... А, мы выставили это, первые, кто пришел полгода назад на идею, да, сейчас приходят совершенно другие люди, уже увидев реально сделанную работу. И, а представьте, что будет, когда еще следующий этап, когда все блокчейн заработает. Представьте, какая мощь там будет. Так что, ребята, не пропускайте свой шанс, или вернее, берите в руки свой шанс и... <смех> вот, и с песней. Да, это очень здорово. Кстати, я сейчас совершенно случайно зашел на YouTube и обратил внимание, что у нас 6963 подписчика, какое-то неровное число. Было бы здорово, если кто еще не успел подписаться на канал, а на самом деле там поступает очень много контента, то есть день по два, по три видео частично, то если вы на канал подписываетесь, то тогда, то тогда вам в браузере даже он заранее отображается, и частично, если у вас настройки настроены, даже на e-mail приходят уведомления о новом видео. И что самое интересное, коль вы теперь зашли на YouTube-канал и его уже здесь, то обязательно надо поставить лайки, то есть лайк, как известно, он всегда поднимает вашу карму, то есть вам становится просто легче. Да? И, конечно же, если вы смотрите записи, то комментарии, комментарии, комментарии. Сергей, я же все правильно сказал, что да? это же важно. Совершенно верно. И еще колокольчик нажать, чтобы не пропускать выход новых видео. А, да, да, да, точно. Еще колокольчик очень важно. Вот. А, с моей стороны сегодня все. А, если Володя или кто-то из ребят есть что добавить, то прям сейчас самое время. Арсен... Лагерь. лагерь. А, да, лагерь. Сергей же хотел рассказать, что там в лагере-то происходит. Друзья мои, ну, мы... Вообще, на самом деле, ждем всех в лагере, который будет проходить с 1 по 10 августа в Алуште, в Крыму. Там очень интересную программу мы прописали. Я так просто вам покажу, чтобы вы понимали, что это за программа. Вот тут все листы, они исписаны, не видно, наверное. Но это все вот просто разработка программы. Вот вообще все. То есть мы уже сколько дней сидим, программа классная ежедневно уже все прописано, кроме спорта, то есть у нас в основном будет акцент, вы приедете туда, оттуда вернетесь в хорошей физической форме, у нас там очень сильные ежедневные тренинги будут, женские, мужские. У нас будет там три квеста. Вот с квестами тут вообще всю голову сломали. Но помимо того, что квестами, скажем так, мы не просто игру хотели сделать, то есть мы задачу такую поставили, чтобы было интересно и полезно в том числе. И поэтому мы сделали квест вместе с тренингом. То есть это будет такой интерактив, где нужно выполнять разные задания, и очень многие задания будут на раскрепощение. То есть будут участвовать, скажем так, в нашем таком задании. Целый город. И команды будут именно в городе выполнять разные задания. На спортивные вещи, на... Ну, не буду многие говорить, но, поверьте, эмоции воспоминаний будет масса. Это один из квестов. А у нас их три. Вот. То есть, поверьте, много чего будет интересного. Помимо этого, мы подготовили для вас шикарную развлекательную программу. Если кто-то из вас был в пионерском лагере в детстве, то вы прекрасно понимаете, что каждая смена – это такая маленькая жизнь. Вот основной тоже задачей, которую организаторы поставили перед собой именно вот в лагере, это сделать такую некую машину времени, чтобы каждый человек мог вернуться именно в прошлое, где он был школьником, студентом, подростком, и ощутить вот эту прелесть. Если помните вот этот вот момент прощания последней дискотеки, тут мы вообще прям до мелочей все придумали. У нас столько будет эмоциональных моментов, у нас будет ну, начинаться все с праздника холла. Это, знаете, краски вот эти вот яркие, цветные, когда разбрасывают цветной дым. А также еще мы будем делать, может быть, кто-то, ну, кто был в лагере, есть такая, такая фишка в лагерях была, обнимашки на последней дискотеке. То есть у каждого человека висит такой, ну, браслет с нитками. И задача там, идет музыка, дискотека, ты подходишь к человеку, которому хочешь что-то пожелать, его нужно обнять, а у него висит такая ниточка, и ты ему должен подвязать вот, вот эту яркую цветную из клубочка. И в итоге у тебя после дискотеки висит вот такой целый, вот я не знаю, целую бусы с разноцветными нитками. Поверьте, эмоция, энергия сохраняется вот сколько лет. Вот у меня два висит. Ну, два таких висит, вот еще три я потерял, но ты берешь его в руки, и каждый определенную энергию излучает, и ты это помнишь. Это только несколько фишки я рассказал. Мы, а, у нас там планируется восхождение на гору, мы будем рассвет на горе встречать, а, точнее, закат на горе встречать, мы будем пробежки к морю, встречу а, рассветов там будет. У нас будет огромный костер с песнями под гитару и все, что с этим связано. Это не считая тренинговых разных площадок. У нас будет такая многоплощадочная, скажем так, программа, и в каждой площадке каждый человек найдет что-то, что ему интересно. Мы для вас подготовили очень много. Игр. То есть мы сейчас активно выбираем настольные игры, в которых можно, опять же, поиграть. Ну, то есть ну, все равно жара будет, у нас будет и свободное время, и можно где-нибудь под подпальном расположиться и поиграть, например, в игру, которую, ну, скажем так, еще давно придумал Роберт Киосаки, который называется «Денежный поток». Мало того, что это интересная игра... Это еще и экономическая игра, где вы научитесь именно бюджет свой распределять, с акциями работать, как это все делать и так далее. Это только одна из игр. Есть еще игра, честно вам могу сказать, мы пока все в ней разбираемся. Это называется игра «Сломай мозг» для организаторов, но она очень классная игра для людей, которые приедут. Называется «Князья и капуста». Это игра на коммуникацию, потому что все мы работаем с людьми. Игра, знаете, как рассчитана, то есть это ролевой, ролевой такой квест, да, идет он около 3-4 часов, меняются роли, и тут нужно коммуницировать с, друг, с другими. А в этой игре прорабатывается делегирование, управление, общение и так далее, и все это в форме игры. Это я вам две только назвала, а мы планируем около 15 игр туда таких взять. Поэтому действительно программа будет потрясающая, насыщенная. Что я вам еще расскажу, о а какую мы для вас подготовили Олимпиаду. Вот у меня здесь все прописано. Значит, знаете, есть, опять же, кто в походы ходил, кто, может быть, занимался вот именно туристическим таким направлением, Любых всех новичков, когда они только-только вот начинают, скажем так, турслет и так далее, есть такой момент, это веревочный э, курс. Первый для новичков. Пройти по параллелям, там еще что-то. Вот у нас будет тоже веревочный курс. А сейчас мы, скажем так, все обсуждаем, что то можно, что нельзя сделать, но, поверьте, пройти это все это очень стоит. А, я не знаю, позволит ли возможность сделать веревочный курс как прохождение определенной скажем, полосы препятствий, ну, то есть, знаете, чтобы весело было, чтобы ты мог пройти, И, например, если не справился с заданием, то есть там две параллели, например, будут, ну, где-нибудь над каким-нибудь озером, да, или там над речкой, или над лужей еще лучше, с грязью, то есть, если ты не справился, ты упал. Ну, это пока просто мы думаем, но тем не менее веревочный курс будет у нас очень классный. Ну, я перечислять, это я только несколько дней вам рассказала, а у нас их 10, понимаете, это и спикеры есть и так далее. Это первая фишка. Вторая фишка, которую я вам хочу сказать, значит, что нужно для всех, кто, ну, например, не поедет, не сможет поехать или еще что-то. У нас, знаете, что будет? Какая? Значит, сейчас я вам это объясню. Можно будет заработать. Рекомендую данный лагерь. Понимаете, то есть даже это мы продумали, чтобы люди, например, которым далеко или еще что-то, но, но они искренне хотели бы кому-то посоветовать вот, проведение лета вместе с нами, Вот можно будет на рекомендациях именно этого лагеря да, заработать еще денег. Как это сделать, я расскажу чуть позже, такую небольшую... Сейчас, ты пока ты рассказывал, у меня такое ощущение, что в Казахстане уже все билеты разобрали оставшиеся... Посмотрим, билета, кстати, осталось, у нас всего 150 мест, и если сейчас билеты разберут, то ну, будет здорово, просто не все поедут, но вот у нас всего 150 мест в этот лагерь, поэтому кто успеет, тот успеет, кто не успеет, будет сидеть дома. Я просто из опыта знаю, что каждый раз, когда молодая активная команда приходит, по максимуму просто с собой надо людей вывозить. Это как раз те люди, с которыми вы будете идти до последнего. То есть это всегда крайне важное такое событие. Вот. да. Сереж, ну очень здорово тогда... Фотку хоть пришлете нам, те, кто не сможет приехать. У нас сайт, сайт есть. Я в описании под этим видео тогда сайт этого мероприятия вам отправлю. Есть вот. слайды, чтобы вы могли прям посмотреть расписание. Вот тоже все тогда в описании под этим видео. Да, да, в общем, я знаю, что заявок пришло много, но не все еще заявки успели себе билеты зарезервировать. Поэтому, друзья, по максимуму старайтесь. Вот у нас еще пока сейчас вот завершение, пока мы еще это... Арсен, ты же поговоришь со мной чуть, -чуть? Расскажи, что у тебя на неделе произошло, так. если я правильно помню, у тебя понял, у тебя а, сейчас такое тоже своего рода большое событие, а, у вас открылось представительство, сообщество или как сказать, не представительство, а, офис открыли ребята, да, в Питере. Может пару слов расскажешь? Я видел фотки, да, вы... Доброго дня, Спасибо за слово, Толя. Значит, да, буквально сегодня мы приехали из Питера. Вчера как бы. 30-го числа мы сделали презентацию, классную, спасибо Владимиру Ворожцову, он взял на себя такую ответственность, классную, да, открыл офис, 86 квадратов, офис на самом деле очень большой, там все есть внутри, как бы, да, для, для работы, и мы провели презентацию, был полный зал, люди были в восторге, то есть на сегодняшний день уже мы запустили его таким образом, чтобы все партнеры, независимо кто с какой команды, мы провели после презентации планерочку, чтобы партнеры э, да, эту идею приняли и совме, совместно с Володей да, Ворожцовым, они э, да, запускали офис совместно и работали над этим, да, чтобы у них там презентации проходили там минимум два раза в неделю, ну, чтобы это было проще. да, То есть офис достаточно большой, он работает 24 часа в сутки, и вот там, он, там такое место, что можно реально там прямо сутками находиться, работать, двигаться, мозговые штурмы устраивать. Вот, спасибо Вальтеру, да, Вальтер тоже приехал всей семьей, поддержал, тоже, то есть, тоже будет вместе с Володей двигаться в этом офисе, да, они эту инициативу взяли с Володей, да, вот два таких э, лидера, которые прямо готовы, говорят, мы независимо там чего мы будем двигаться и развивать этот офис, ставить его на автоматизацию, ну, до автоматизации доведем, вот, поэтому э, спасибо всем, кто нас встретил, принял. Володе, Вальтер, всем ребятам огромное вам спасибо, было очень классно, мы там погуляли, за футбол поболели, то есть, да, то такая была классная у нас путешествие по Питеру, то есть, мы очень-очень классно зарядились, запустили офис, с людьми познакомились, то есть, энергиями обменялись, то есть, движемся, движемся, будем покорять планету, галактику, то есть, с такой идеей грех это не делать. Uh, у меня такое ощущение, что это как раз uh, uh, сборная России попала uh, в четвертьфинал, наверное, из-за того, что вы там так сильно… Да-да-да, мы там кричали, орали. Энергии мы поменялись, да. Да-да-да. Огромное спасибо, там была наша партнер тоже из Санкт-Петербурга со своими гостями, ей очень понравилось. Она говорит, ребята, я еще очередной раз влюбилась в изи Yeah. <laughs> Такой, как у Арсена, там сложно не влюбиться, скажем, да, молодцы, активные, здоровые все таки прям реальные примеры общества, это я считаю очень круто, и вообще в целом это очень хороший оффер или, скажем, пример для каждого, да, смотрите, та индустрия, в которой мы сейчас находимся, она очень молодая, то есть люди, ну, как очень сложно принимать решения, потому что они не знают просто, о чем идет речь, а представьте, как тяжело принимать решение когда нет личного контакта, когда ты где-то в интернете, что-то увидел и ты должен там что-то организовывать что-то делать так вот те ребята которые пойдут путем открытия офисов вот это вот ну, где вот допустим вот как вот арсена говорит там один раз в неделю например презентация один раз в неделю для там водная лекция там для новых участников чтобы они понимали что это за бизнес для чего он нужен как с ним обращаться там же например уж помещения есть можно приглашать на тематические мероприятия например сегодня мы расскажем от индустрии Блокчейн-индустрии или, например, в частности, например, о биткоине, как он устроен, вы знаете, сколько там людей, которые просто хотят узнать и послушать от этого. Когда они у вас есть место, где их встретить, они встретили, вы это рассказали. Они говорят, слушай, нам нравится, мы хотим знать больше, мы будем с вами и так далее. То есть, можно разные штуки проводить. Вот поэтому, скажем, на данном этапе, то есть, я сейчас не могу сказать, как это будет через 3-5 лет. Там, возможно, мы все уже будем. Возможно, что будут мессенджеры у всех интегрированы, все эти процессы, и для нас это будет само собой разумеющимся. Но сейчас вот это на этапе становления, наверное, самое такое грамотное действие, которое можно сделать, это начать работать на земле. То есть в офисах, где личные встречи и все, что с этим связано. Потому что человеку и решение принять легче, и помочь ему легче, когда ты его вот в очи видишь. Наверное. Да, можно добавлю еще, На самом деле, когда есть офис, среда да, создана, да, когда есть собраться, где как, да, с партнерами, пообщаться, там в любом случае эффективность повышается намного. Потому что пример, это с нашим офисом, да, в городе Ярославле. У нас команда постоянно есть костяк, который постоянно собирается, постоянно общается, постоянно, куда-то мы едем вместе, постоянно, там презентацию у нас два раза в неделю. То есть, всегда есть среда, да, в которой человек находится, и благодаря этому у него мотивация всегда прямо на высоте, то есть на, на него не влияет уже да, там его среда, там, там я не знаю, друзья, там, среда, работа, как, в которой он работает, да, которую тянут их вниз, то есть они всегда находятся в среде, да, мозговые штурмы, движухи там разные, то есть люди одно, одних мыслей, и, соответственно, благодаря этому эффективность в разы повышается, прямо в разы. Также и новичку, например, новичок пришел, сам рассказать не может, всегда еще пригласил в офис, кто-то всегда есть, помогли, там рассказали. Ну, там большое преимущество, количество преимуществ, на самом деле, при такой работе. и Я думаю, наверное, в Казахстане уже вот-вот с такими темпами, как вы работаете, наверное, у вас там уже, или уже, наверное, уже все, да? У нас, у нас Даир, Женя, лидеры вот этой первой организации, которую вот Владимир видел. Мы сняли 240 квадратов офис, Супер. маловато уже. Ну, еще Мало. Ну, Казахстан, я знаю. У вас так. Вы если возьметесь, потом не остановишься. Ты я не знаю, там. еще так ta... еще таких 2-3 года и придется здание отдельно подостроить Так, наверное. <с mês> Очень круто. Так, друзья, все у нас 19.54. В общем, классная была неделя. То есть, эта неделя уже началась. Я желаю вам всем успехов, чтобы все получалось. И ждем следующего лайфа, на котором меня э, не будет. Я уезжаю, у меня секретное важное задание. Э, то есть партия послала меня э, на задание, ну, но важно. <laughs> В общем, через... К вам я обязательно приеду. Я же говорил, это, э, скажем, осенью, ближе к осени. Как раз, чтобы сейчас лето пройдет. Вы сейчас позицию расставите, фундамент построите. Э, и приедем, сделаем у вас большое мероприятие. Володя меня сейчас с собой возьмет, сказал. Поэтому... Вот. А, да. -центр. Вот. Здесь, кстати, Анатолий, сидит, сидят строители. Они строили по президентскому заказу, так что им построить не, не вопрос... не а, вот, это фантазию только Нет, это очень здорово. В общем... Да, в общем, через две недели примерно, ну, не примерно, это будет, скорее всего, на крипту без иллюзий, я при, скоро приглашу несколько важных, стратегически важных гостей. Сегодня, вот я видел, у нас был представитель от CryptoRobotics, совершенно, ну, классный стартап, я его так сказал, он вовремя и все что с этим связано нужную информацию он поделился там этот Сергей там я проводил я как раз тоже подглядывал за ними, на ближайшие две недели, то есть я сейчас к вам выведу еще несколько экспертов действительно очень серьезного, очень высокого уровня, то есть один из них это европейский эксперт, он говорит по-русски, родился в Германии, но говорит по-русски, представляете как здорово, немцы уже учат русский, да, то есть там, в общем есть хорошие новости и скоро мы это все вам покажем вот и также основатель компании text то есть я сейчас с ними тоже вот в переговорах сейчас дайте им еще недельку-две и мы позовем основателя и он расскажет что и как именно сейчас происходит. Я думаю, там новостной фон вы и так видите, там все хорошо, постоянно где-то что-то происходит, но все-таки хотелось бы личное мнение, видение, то есть человека-эксперта, международного эксперта, который бы рассказал, как устроен этот рынок и когда же в конце концов биток-то двинется в потолочек-то. Ну? Если вы обратили внимание, там наша команда выкинула на днях, на днях такой сервис, сайт называется TX, видели его, нет? Как он называется? TX. TX. А TX. На официальном канале там и ссылка есть, и статьи. Yeah. Вот. И сейчас как раз очень хороший момент, вы, наверное, сегодня обратили внимание, что сейчас идет... Ну, давайте я, наверное, сейчас открою, что у нас три минутки еще есть, давайте я вам покажу, чтобы было понятно. Для новичков, кто с этой технологией еще, может быть, ну, не сильно знаком, оно, возможно, вообще прям супер будет подходить, так, демонстрация экрана идет, да, видно экран, а, я не помню, видно, да, а, у меня что-то экран поделился, сразу же все это, вот поставите какой сервис, видите здесь, видите вот это все люди здесь везде ходят, а вот здесь вот стоят два автобуса, вот это блок, да, и вот это блок, а вот это человечки, которые идут, это транзакции, Видите, некоторые быстро бегают, некоторые медленно. Те, кто майнеру больше заплатили, быстрее передвигаются к блоку. Те, кто медленнее, медленнее. А видите, некоторые маленькие, а некоторые толстые, большие. Толстые большие ⁇ это большие транзакции. Маленькие ⁇ это маленькие транзакции. Также обратите внимание, вот сегодня у нас все пошло в гору, да, просто. Посмотрите, мэмпуль ⁇ это где вот эти вот транзакции как раз сохраняются, да, то есть, ну не сохраняются, они накапливаются, да, то есть то есть есть определенная проходная способность, которая может обработать, да, и вот если транзакции какие-то не успевают обработаться там в какой-то период, то они накапливаются в этом мемпуле. И вот здесь вы сегодня можете увидеть, у нас 15 миллионов 800 тысяч э, транзакций в моем поле. С утра было 7. А, если вы сейчас посмотрите на э, биток, то есть выросли он в цене или нет, смотрите, 6558 долларов. То есть вот на этом сайте вы можете все визуализировать. И что самое интересное, здесь видите, еще тоже транзакции с другой стороны идут, ну а здесь вы видите биткоин кэш. В общем, э, пользуйтесь на здоровье, реально очень классный сервис, э, и для многих новичков, Трансакционный, вообще вот этот, то есть процесс становится более наглядным и понятным. Сейчас, сейчас, как только найдут новый блок, сразу же загорится вот здесь зеленый светофор и автобусы эти Zeglid и биткоин блок они двинутся, уедут, приедут новые автобусы и люди опять начнут загружаться. Видите, сейчас они не загружаются, потому что блок уже полный. В общем, все, друзья, с моей стороны сегодня все, Сергей, я тебе передаю слово, наверное, у нас уже и так уже все. Только что. Мне остается только сказать, что, друзья мои, спасибо, что вы с нами. Увидимся ровно через неделю. За эту неделю у нас произойдет еще очень много всего интересного. Не забудьте подписаться на наш канал, если вы еще это не сделали. Ставьте лайки. Не забудьте называть колокольчики, потому что у нас действительно каждый день практически публикуются какие-то новые видео. И чтобы эти видео не проходили мимо вас, и вы их не пропускали, просто нажмите колокольчик и будете получать оповещения. Пишите как можно больше комментариев, обсуждайте все новости именно вот не в чате, а в комментариях. Потому что мы сообщество, и этими действиями мы свой же YouTube канал продвигаем в топ. И о нас узнает еще больше людей, и это здорово, очень классно. Спасибо, что были с нами. Ровно через неделю ждем вас снова здесь, с новыми новостями. Пока-пока. Всем пока, спасибо. Всем пока-пока. Владимир.